Сегодня в нашей проповеди рассмотрим толкование суры духа. Как само название говорит за себя. это утро, когда мы обычно завершаем духа намаз. Два ракарата, четыре ракарата как намаз благодарственный за блага мирские, за религиозные, за мирские, совершаем Духа-намаз. Данная сура была неисползана в Мекке, и первый же аят в Духа указывает на клятву Всевышнего Творца, что он говорит «клянусь утром». «Ваддуха клянусь утром, ва и клянусь ночью», говорит Всевышний Аллах. Толкователи Корана говорят, что имя Джапар Садык, он говорит, что цель от этих двух слов, как «утро» и «ночь», он говорит, что это утро, когда Всевышний разговаривал с пророком Моисеем и ночь, когда был совершён ми то есть вознесение на, на небеса из Иерусалима, по последним пророком Мухаммадом Мустафа, мир ему и благословение Аллаха. Некоторые толкователи говорят, что учитывая логичность ночи, где как и Джабар Сады говорит, что это ночь ми а ночь мегра связана с пророком, поэтому некоторые говорят, что утро тоже связано с пророком. То есть получается смысл «клянусь утром, когда родился пророк, и клянусь ночью, когда он совершил вознесение на небеса», говорят некоторые ученые. Здесь есть ихтиляв, поэтому есть два варианта. Лучшее, конечно, знает Аллах, поэтому говорим «Аллаху а'лам», «Аллах лучше знает» где истина. Далее Псюшник говорит «Ма вот ка рабу ка – «Твой Господь тебя не бросил, ва ма и не возненавидел". Такой аят из этой суры был не по причине «Сабяп на где говорится, что Мушрики, либо иудеи, медины, спрашивали у пророка о трех вещах. Первый – это обитатели пещеры Кахов, из села Сура Кахов, которая читается в пятницу. Второй вопрос – «Ан киссати вилкарнаин». Вопрос был связан с «зулкарнаин». И третий вопрос – это был «Анирух», термин «духа». Три задали пророку, обитателей Кахов, дзюль Карней и Дух. На что наш пророк Мухаммад Мустафа сказал, что я отвечу завтра, но не сказал, если это будет воля Аллаха. Что на русском мы говорим? Инша Аллах. Пишется раздельно. Некоторые пишут вместе, слитно. Инша Аллах. Поэтому здесь надо быть аккуратным. Между ними есть пробел ин, пробел ша «Пробел Аллах», ибо это переводится «если ин ша пожелает пробел Аллах». Если писать слитно «ин это будет стройка. «Ин потом пробел, написать «Аллах», это будет стройка. Здесь речь не про стройку, здесь речь про «ин», «если ша пожелает». Наш Пророк не сказал этого. «По мудрости Всевышнего». И это стало, говорят ученые, причиной того, что перестали приходить откровения, перестал посещать его ангел Джабрел, алейхиссалям. Поэтому Всевышний Аллах и говорит, «Ма вадда'ка, твой Господь тебя не бросил». И в не говорится, что со времени того, когда он стал пророком, то есть с 40-летнего возраста, Всевышний тебя не бросал, говорится в толковании. То есть Господь был всегда с ним. Далее Всевышний говорит: Ахирату, Хайрун ля уля Ахират лучше, чем предыдущие. Здесь можно понять, как ахират, то есть будущий мир лучше, чем этот мир. Так можно понять. Также можно понять, что последние лучшие, чем предыдущие. Это можно и отнестись к нашему дню. Сегодня, если сравнить с вчерашним днем, то вчерашний это было впервые, сегодня уже день второй же. Получается сегодня лучше, чем вчера. Можно так перевести. И все эти варианты мудрые, потому что если что-то вчера не получилось, сегодня можно исправить. Вчера не знал. Сегодня знаешь. Вчера не умел, сегодня не умеешь. Поэтому этот вариант тоже подходит. Хайру И далее Всевышний говорит, Валясуя Феялтейка Рубука Фетерда. В будущем Всевышний Господь твой даст тебе подарок Фетерда, и ты будешь доволен. Так говорит Всевышний. Вопрос, почему? разве пророк не был доволен? Почему Аллах говорит «Он, твой Господь, даст тебе что-то, и ты будешь доволен?» Что произошло? Известно, пророк очень много переживал за свою общину, то есть за нас. Он говорил "Уммети, уммети, о моя община, о моя община». Он переживал именно за нас, за наше отношение к религии и отношение к этому миру. Если мы с рождения переживаем про садик, про школу, про университет. Ну и, соответственно, после университета хорошая карьера, это рост, это зарплата. И только в конце уже думаем, пора бы в мечеть. Так думают и взрослые, так и думают и взрослые. Только связанные не с ним уже, с его ребенком. То есть он как о себе думал, так и думает о своем ребенке. Но редко кто скажет, я, мол, в пять лет не читал Коран да, хоть мой ребенок пойдет не в садик, а в мечеть. Ладно, он имеет возможность, я не имел, пошел в школу, дайк, я его отправлю в медресе. Ладно, я после школы пошел в ПТУ, СПТУ, дайк, я его отправлю в университет исламский. Ладно, я не стал ученым, дайк, его отправлю в академию. Как раз в России есть академия, аль-хамдулля, великое достижение в СССР. ЦССР, если просовали религию, так сейчас у нас есть академия. У нас в России есть академия, исламская академия. Это находится в Татарстане. Как раз вот неделю назад была конференция. Тысяча столетия принятия ислама государством под названием Волжская Булгария. И те люди, которые, конечно, хотят искоренить историю, это те же намаз считающие люди, что говорят, это беда, оттуда ездить, но люди должны знать, что если нет истории, нет будущего. Поэтому история была какая? Вот такая. Ислам был принят без меча. Что и сейчас во всех мечетях в России стоят с посохом. Там, где им ислам был принят с мечом, потому что человек не понимает же, как им объяснить. С мечом надо объяснить. Если будете за рубежом, если будете посещать мечети, то вы увидите, что некоторые имамы стоят с мечом. Вывод? А, значит, эти люди... Ну, значит, деревянные, раз не понимали, по-простому, значит, им ножом надо было, мечом. Вот и мам стать с мечом, напоминая, кем вы были раньше. А у нас, смотрите, где меч? Нет меча. Потому что три спадельника пришли в Волжскую Болгарию, рассказали ислам, религию, и наши предки приняли. И мы каждый год туда ездим, чтобы об этом помнить. Если кто-то говорит хадж или умра, то мы так не говорим. Это история. Поэтому мы туда ездим. Если вы скажете, историю так не изучают, тогда в Коран зачем Аллах говорит про истории? Аллах говорит, воистину Аллах говорит пророку, мы тебе наксус алейк мы тебе поведали истории некоторых пророков, а некоторых лем наксус алейк некоторых мы о тебе не поведали. Вот аят есть поэтому и Всевышний Аллах тоже говорит некоторые истории, связанные с пророками. Например, даже есть история Зулейха и Юсуп. Подумаешь, да? Историю любви. Зачем в Коране? Есть мудрость тому, кто ищет мудрость. Поэтому вот была тысячестолетия конференция по поводу принятия ислама. И как раз сейчас месяц благословенный, месяц рождения пророка. И вот поэтому мы данную, данную суру и читаем. Где пророк, что говорит Аллах? «В будущем Господь твой, рабу даст». Хатарда, ты будешь доволен. Наш пророк переживал, что будет его община, любящая данный мир больше, чем Ахират. Он переживал. Кто из нас с ночи до утра слезы проливает, что его папа не зайдет в рай? Кто ночью делает два, чтобы мама зашла в рай? Кто до утра молится, чтобы не только он, а мир, ну, мир, ну, деревня, ладно, скажем, село, чтобы были в мечети, в исламе, кто? Все спят обычно, что на утреннем массе всего лишь пятеро, о чем говорить про какие-то достижения. Поэтому и пророк об этом знал и переживал. Поэтому Аллах говорит, «Фатарда, ты будешь доволен». Он был недоволен. Он был недоволен тем, что его община будет такой, а он помочь не сможет. И вот как раз-таки Всевышний дает ему такую возможность заступаться за одну треть общины. Но пророк милостивый, не то, что сейчас некоторые мусульмане, а от походки боишься, идет в спортивке. Думаешь, мусульманин, не мусульманин. Такое ощущение, что пророк так ходил. Да нет же, пророк так не ходил. Зачем так копировать его? Он так не ходил. Это не копия пророка, это копия, скорее, какого-то страшного человека. Пророк не ходил так. Он ходил красиво, мягко. Он был милостивым. И он просил, молился, чтобы ад Мало? Ведь если ад на шафарат будет то две треть, а если Макан среди две трети. Поэтому он еще просил Дуа, и дел, Дуа, делал дел, Пророк ему, и Пророк дал Всевышний, и две трети. Но Пророк не был доволен этим. Не довольствовался чем? Не то, что ему дали, а то, что он не может помочь. Кому? Нам. И тогда Всевышний ему дал возможность полностью 100% Шафара делать общине своему, то есть нам, его община, его умнат. И тогда Аллах сказал, Радый-то я, Мухаммад, теперь ты доволен факулю, раби кат радыйту. Я сказал, да, кат радыйту, действенность я доволен, потому что Аллах ему дал возможность заступаться за всех, без исключения. И посланник Аллаха, мир и благословение говорит. «До меня были пророки и посланники, у которых была возможность спросить у Всевышнего все, что они хотели. Любой дура, Все, что хотели, могли спросить, и пророк говорит, они это сделали. Они использовали свой шанс, а я, говорит, нет. Представьте, да, у вас есть возможность спросить у Всевышнего все, что вы хотите. Пророк говорит, я не использовал, говорит». Все остальные поторопились, говорит, поторопились. И Адам и Нуа, ассалам, Айсалайссалам. Все сделали это дора. То есть единственный был шанс все, что попросишь, Аллах даст. Папа умер без, без ислама. Дай-ка Дуа сделал, что папа был воскрешен и сказал, что а потом умер. Можно было использовать. Но пророк этого не сделал. Или про маму, или про что. Мы бы наверняка сказали бы, давай родителей воскресить, давай предков моих, давай еще что-то. И вот пророк использует данный шанс, когда будет судный день, он попросит и Всевышний даст ему возможность заступаться за нас. Поэтому и Аллах говорит, «Валя сяу мы тебе в будущем. Рабука, твой Господь даст тебе в будущем, даст. Сейчас что не дал, сейчас принял его дуа, но дуа связан с, не с этим миром, а с миром вечным. То есть он для этого Дунья не, не спросил, он, он спросит в том мире. И тогда Аллах скажет «Лесеуфе» Он тебе даст, говорит «Лесеуфе Твой Господь тебе даст, Фатарда и ты будешь доволен. То есть в вот день, когда Пророку даст Всевышний шанс за всех нас заступаться, он будет доволен. Это речь про заступничество. Далее Всешний Аллах говорит, -э -э Далее Всешне говорит про три состояния, которые Пророк проживал, напоминает Ему. Опять же, история. Пророк уже больше сорока лет, он уже Пророк, он уже посланник, и Аллах говорит ему, разве ты не был сиротой? Напоминает Ему. Известно, когда он был в утрое матери шесть месяцев, лишился он отца. Когда ему было 6 лет, он лишился и матери. Он остался сиротой. И Аллах напоминает ему, разве ты не был сиротой? Ты же был ятим. и твой Господь тебя приутил. Это первое его, из биографии, первое его состояние, которое он проживал. Второе. Разве Господь тебя не нашел, ищущим, фахде и наставил на правильный путь? Некоторые переводчики Корана переводят да-лен как глагол. Да-лен имеет окончание тенвин, да-лен. Тенвин указывает на то, что это не глагол, а имя существительное. Отличие имени от глагола большое. Глагол имеет время, как прошедшее, настоящее, будущее. «Заблудшее» Какое время? Явно вчерашнее. Это заблудши когда? Но не завтра же. Не назовешь человека, ты завтра заблудший. Это не получается. Поэтому здесь идет речь не про глагол, а про имя, которое переводится «искать». То есть Аллах говорит, «Разве тебя Господь не нашел ищущим?» Он искал. Не было родителей, которые говорили про ислам. Не было никого, кто бы рассказал про Господа. Поэтому Он искал и размышлял, что невозможно поклоняться идолу из халвы, а потом его съесть, как с делали до ислама, потом из дерева делали статуи, поклонялись им, хотя они были сами профессионалами в этом в создании идола, но идол как поможет, если он сам является созданием из дерева? И вот Параг это понимал и искал. И Аллах говорит: мы же тебя, Господь твой, нашел тебя ищущим. Это второе его из биографии, второе событие, которое он проживал. Это второе. Третье. Разве твой Господь не нашел тебя бедным? По-арабски «факир» переводится на русский «бедный», а «раиль» переводится еще беднее. Намного, намного. Поэтому Аллах говорит не просто фахир. Фахир это вот мы. У кого нету ни саба, закат не может дать. А получить может это фахир. Но здесь Аллах говорит, не просто фахир, Аллах говорит, увадят каилян, очень бедный. Нет папы, нет мамы. И далее Аллах говорит, Фагна, «Фа мы тебя обогатили. То есть Он женился, хадиджа была как в нашем мире используется термин, как «леди» э, или «железная леди», или «леди»… Э, lady... еще какое-то слово используют, где народ понимает, что речь идет о очень богатой женщине. Так вот такая была и Хадиджа. Но если кто-то скажет, что порок женился ради денег, то в истории говорится, что порок раздал ее деньги за три дня. А супруга за это время ничего не сказала ему. Вопрос, он женился ради денег, а зачем тогда их раздал? Вот вопрос. Итого мы видим три состояния, которые пророк проживал. Первое. Он был сиротой. Аллах что говорит? Мы тебя приутили. Твой Господь тебя приутил, когда ты был сиротой. Это первое. Второе. Ты был ищущим, и Господь наставил тебя. Это второе. И третье. Ты был бедным, Господь тебя обогатил. Три состояния, которые проживал пророк. И мудрость Всевышнего, он в продолжении Суры Духа дает три совета пророку за эти три состояния. Займите три состояния, которые прожил пророк, получает три совета. То есть все справедливо, все взаимосвязано. Три состояния, три совета. Первое состояние он был сиротой. И Аллах ему дает совет. Фаммалиатиме «Фа фаллатехар. Когда придет сирота, увидишь сироту, то его не обижай. То есть напоминает, что ты сам был сиротой. И совет, к тебе тоже придет сирота, то есть о чем намек, что он отправит тебя проверить тем же, кем ты был. Поэтому не обижай сироту, говорит. Второе мы говорили, пророк кем был? Вабадеда кадален, ищущим. Как узнать, человек сейчас вот ищет или не ищет? Признак. Он ходит, к тому подходит, к этому подходит, думаешь, интересно, что он там ищет? Подходишь, спрашиваешь, вы что-то ищете? Он говорит, да, как проехать в Уфу? Он спрашивает у людей, вот это и есть искать. И вот Аллах ему дает совет. «Просящего фалятенгар» – не обижай, не, у, не унижай, не оскорбляй. То есть, как он искал, спрашивал истину, где... То же самое и придет к себе, говорит Свящий Аллах. «Воэммасаэль» – не обижай, не унижай. То есть, это намек и нам, потому что у нас будет то же самое состояние. Вопрос, конечно, может, мы не были сиротой, поэтому нам совет... И не будет, сироту не обижай. Потому что здесь идет обоюдно. Он был сиротой, и Аллах говорит, к тебе придет сирота, ты его не обижай. Он искал, спрашивал, Всевышний Аллах говорит, придет к тебе тоже просящий, но ты его не обижай. И третье, он был бедным, разбогател. И Аллах говорит, совет ему... Вам биньярметика раббике. Вам биньярметика раббике фахаддис. Раз ты был бедным, и мы тебя обогатели, так получается фахаддис. И ты говори, благодари за то, что Аллах тебе, твой Господь, дал блага, ниармет. И вот, как мы видим, три состояния пророка и три совета, которые дает Аллах в Суре вад-духа. В субботу... Через неделю, 8 числа, 8 октября, мы планируем в честь этого месяца Рабиоля-Угаль провести вечер, посвященный пророку. Кто скажет, что этого не было во время пророка, ответ это было во время пророка. Что было? Во время пророка Сподвижники не говорили про пророка, говорили про пророка. И мы будем говорить про пророка в субботу, когда будет более свободное время для людей. Кто-то скажет, пророк не выделял один день. Мы тоже не выделяем, мы каждый раз рассказываем только друзьям своим. Как и сподвижники, когда виделись между собой, рассказывали про пророка. Но в субботу мы именно организуем для всех, где мы сможем увидеться все вместе. Это беда? Нет, это не беда. это был вариант пророка. Название не было этого, как сейчас Маулит говорят. То же самое тевсир. Не было в вариант пророка слово тевсир, но был это было это знание. Не было предмета ахай который мы преподаем. Но знание-то было во пророка. Разве Ахайт не преподавал? Пророк преподавал. Фикх. Этого предмета не было во рим пророка? Да, название не было, но смысл и знания не были, что ли? Пророк не говорил про омовение, про гуссель, не говорил про таемум? Говорил. Фикх не был, что ли? Был. Разве про пророка, когда он был живой? Не, не говорили у супруги? «О, Иша, скажи, пожалуйста, как пророк живет дома?» Ну, как, мы на улице, видимо, как пророка, как лидера, а дом ведь он все-таки супруг, твой муж, расскажи. И она говорила про это. Вот об этом и мы будем говорить. Кто-то скажет, что разговор о пророке Бидоват. нет? И самый интересный вопрос. Мы совершаем аибадат. Это намаз, это закет, это хадж, потом пост. Потом Райбадет мы делаем... Таспих читаем, зикр делаем, кто руками, кто с таспихом. Вопрос, в каком нашем айбадате, в каком нашем поклонении Всевышний с нами участвует? Как мы, так и Он. Это единственный аят в Священном Коране, где Всевышний Аллах говорит, Бисмиллахи рахмани рахаим». «Инна – «Воистину Аллах», «Поистине Аллах» и «Ва малаикатаху» – «Его ангелы» – проставляют, можно перевести. Можно перевести «читают салават». Кому? -наби, пророк. Вопрос, что мы делаем? То же самое делаем, читаем салават. Будем читать коллективно в субботу. До субботы не будем читать? Будем. Почему в один день? Потому что вам удобно. Можем каждый день собраться и сегодня можем собраться, и завтра можем собраться. Почему в один день? Бедоват? Нет. Вам что было удобно? Можем и сегодня вечером, и завтра вечером читать салават. Придете? Будем читать. И... Смысл-то в чем? Аллах сам в Коране говорит, он и ангелы читают салават. «Яйуха аману, те, которые уверовали», то есть обращайтесь к нам, «соллю алейхи», и вы читаете салават. Заметили? И Аллах читает салават, и мы читаем салават. Единственный айбадед, с нашей стороны, конечно, в его адрес. Конечно, со стороны Всевышнего это не айбадед. но и он же это делает. А пост он с нами совершает? Нет. С нами намаз совершает? Нет. А салават он читает? Да. В Коране он сам говорит. Кто-то скажет, это хадис недостоверный. Это Коран. Кто скажет, этого нету, может легко впасть в куфр. Ау -билля". Куфр будет, все. Против этого аята, кто пойдет, скажет, наулида не было во время пророка, наулида читать нельзя, салава читать нельзя. Это аят все. Это будет просто табу. зайти. не то, что в рай, а в милости Всевышнего. Поэтому пусть Всевышний защитит от этого состояние, потому что в Коране аят есть четкий аят, это аят не отмененный, есть тема на мансух, отменяющий аят, аяты в Коране есть такие термины, поэтому блага от этого чтения Салавата огроменные, об этом есть и хадисы и слова ученого, которые никто не смотрит, это э, Хаджар Эскаляни. это мухадис, это очень знаток, мощный знаток. И он не был в 15 веке, как некоторые ученые, которые отвергают хадисы. Он был со времен золотой эпохи, и он в своей книге описывает, какие пользы есть от чтения салавата. И самый из них мощный как раз для нас актуальны. это безопасность. «Иминлик амниет» – сейчас, что мы нуждаемся в безопасности, когда в мире такое происходит. И именно чтение одного салавата, либо одного салавата многократно повторяя, из слов, которые говорится в книге Асхалянии, мы можем добиться безопасности, разве это нам? Не, не надо разве? Как раз, по-моему, мы нуждаемся в этом. И это как раз -таки, очень легко. Если кто-то скажет, что это противоречит Сунне или же Корану, можно открыть Коран и Тепсир, там все об этом сказано. Поэтому пусть Всевышний даст каждому, иншаллах, познать. ألا إن أصنلك الكم بل عن النظام كل الله الملك العزل الع فإذا ق القر فست يول هم